Добрый день, с вами Александр. Покажу вам улицу правую набережную. В начале улицы есть вот такой мост. Он подъемный, бетонные блоки опускаются вниз и пролет поднимается вверх. А у немцев этот мост просто в сторону отъезжал. Пролет отъезжал в сторону. Здесь начинается эта улица. Она идет вдоль реки Приголя. Стоит множество корабликов здесь. Справа промышленная зона. Если после моста сразу повернуть направо, то здесь находится очень полезное место, которое позволит вам экономить деньги на продуктах. Здесь находится так называемый холодильник. База, где можно купить дешевую рыбу, дешевое мясо, оптом и прозницу. Правая набережная 10. Тут находится плавмастерская. К ней пришвартовываются корабли и проходит ремонт. Также дальше кораблики стоят. Здесь направо находится не в этом повороте, а в следующем фирма регион снабжения они торгуют хозяйственными товарами под достаточно низким ценам. магазины покупают это потом перепродают так что если кто не хочет тратить лишние деньги то можете покупать в регионе снабжения вот этот поворот надпись регион снабжения ехать по этой дорожке и там направо в очень любят ездить на велосипедах. Постоянно идешь, постоянно велосипедисты. Перегружают уголь в порту. Из-за этого летит пыль на город. Яхта стоит. Здесь можно поставить свой катер или яхту. Стоит это недешево, конечно. Там производственное помещение. Много помещений сдают в аренду. Здесь находится множество небольших фирм. Правонабережная 5А. Находится авторазборка, машинку подвесили, автомойка, самообслуживания В этом месте очень здорово вечера, порт освещен огнями, это очень красиво. Здесь находится кафешка, и можно сидеть здесь, пить кофе и наблюдать вот за всей этой красотой. А вот так тут вечером. Сидишь в кафешке и смотришь на эти огоньки не совсем сильного. Кстати, нормальное кафе. Итальянское, может даже и ресторан называется. Нормальные цены. Представляете, вот эта мастерская сделана из бетона, и она плавает. Впереди находится мукомольный завод. Очень красивое здание. Сейчас подойду к нему поближе. В советские времена отсюда отправлялись кометы. Может быть, кто-нибудь из местных помнит, куда можно было уплыть на ней. Калининградский мукомольный завод. Шикарное здание. Конечно, оно немецкое. Какой-то интересный железный элемент. Может быть, кто-нибудь знает, что это такое? Видимо, это пожарная лестница. И каждая ступенька, она не приварена, она как бы приклепана на большой клепке. Или это болт. Вот такое интересное здание. Вот такая на улице правая набережная. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока. С вами был Александр.